Здорово! Ну... Как ты? У меня для тебя сегодня целых две приятных новости. Первое заключается в том, что буквально уже сегодня, после 17.00 по МСК, на всех серверах Барбихи РП пройдет масштабный слет квартиры домов. И у тебя именно сегодня есть отличная возможность поймать себе какую-нибудь недвижимость, реально по госцене. Ну а также я собрал для тебя все действующие промокоды на деньги авто на сегодняшний день. Количество этих промокодов ограничено, так что используй их как можно скорее. Кстати, не забывай про розыгрыш. 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия розыгрыша ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Если ты только зарегистрировался и решил играть вместе со мной на девятом сервере Барвиха Успенская, то конечно же в первую очередь вводи мой ютуберский промокод хэштег CARP Через команду слэшэмэ, /MM", промокоды, промокод ютубера забиваешь данный промик и за это ты получишь. 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне а также BMW m 5 в 90 как только введешь данный промик но все остальные промокоды на деньги которые я тебе сегодня дам ты вводишь примерно там же но только в графе бонусный промокод и Первый промокод на сегодня хэштег b23 благодаря данному промокоду ты сможешь получить 100 тысяч рублей кстати за 100 тысяч рублей на барвих рп реально поймать на таком слете который пройдет сегодня однушку в каких-нибудь Трущоба. и государственная стоимость однушек в трущобах составляет как раз таки именно 100 тысяч рублей двушки уже идут от 200 тысяч ну, а если на твоем аккаунте уже имеется какая-то недвижимость то обязательно не забудь ее оплатить ведь если ты давненько не платил за свою хату то сегодня она скорее всего просто-напросто слетит Ведь данный слет подразумевает именно то что все неоплаченные квартиры и дома будут сливаться в гос и другие игроки будут их ловить по государственной стоимости Каждая недвижимость, кстати, оплачивается отдельно. У меня три слота под дома и квартиры. Через команду House я выбираю каждую и оплачиваю отдельно. Будь очень внимателен во всем этом деле. А то можешь просто-напросто потерять свой любимый дом. Следующий промокод на сегодня – хэштег МОД23. Буквально за 4 часа отыгровки он даст тебе 25 тысяч рублей. Также за 4 часа отыгровки еще 25 тысяч рублей ты сможешь получить благодаря такому промокоду, как хэштег Кейс. 23. Кстати, если ты уже создал себе новенький аккаунт, нафармил 100 косарей, сделать это, кстати, довольно несложно благодаря тем же ежедневным квестам, батл пассу и большому количеству различных новых квестов и работ. Но при всем при этом у тебя нет стоящего автомобиля для ловли этих домов и квартир, ты также можешь заюзать еще один новый промокод на ламбу. Кстати, промокоды на тачке вводятся немного по-другому. Тебе не нужно заходить в промокоды через команду /m, /MM". Тебе достаточно ввести сразу команду Слышь бонус и туда ты уже вводишь, к примеру, новый промокод на сегодня, хэштег слет 23 за который ты получишь сразу же ломбарджини Хуракан на 3 часа. Довольно быстрая тачка и очень хорошо подойдет для ловли домов и квартир. Есть у меня для тебя еще один такой промокод, как хэштег EXC2023, за который ты сможешь забрать еще 25 тысяч рублей. Ну а промокод хэштег M3SP за 5 часов отыгровки даст тебе уже 30 Промокод хэштег NfsMW за те же 5 часов отыгровки даст тебе еще 35 косарей сверху. Если ты догадался на что именно, отсылка в данном промокоде, то обязательно отпиши мне в комментариях. И последний промокод на сегодня хэштег Vision, который также за 5 часов отыгровки даст тебе еще 35 тысяч рублей. Пока что это абсолютно все действующие промокоды на сегодняшний день, которые мне удалось собрать для тебя. Как только у меня появится еще я соответственно порадую тебя новым роликом о промокода помни что количество этих промокодов ограничено. И возможно на момент просмотра этого видеоролика, я не знаю, когда ты его смотришь. Они просто-напросто будут не актуальны. Поэтому, как я тебе уже и сказал, поспеши их все использовать. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе, что ты заглянул. Пока!